Дорогие друзья! Рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы и партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Владимира. У него вопрос касаемый торгов по банкротству и самой заявки. Если мы должны отправить заявку на участие в торгах в бумажном виде, необходимо ли ее прошить вместе со всеми оставшимися документами, которые мы прилагаем для участия в торгах? Давайте разбираться. Бумажные документы вам необходимо предоставить для участия в торгах по банкротству в том случае, если есть соответствующие требования. Если это указано, что документы должны быть поданы в бумажном виде да, там по определенному адресу, тогда, конечно, это условие нужно выполнить. Но в 80% случаев все-таки весь документооборот производится в электронном виде. Это означает, что вы заявку распечатываете, подписываете, сканируете. И уже отправляете в электронном виде на электронную площадку загружаете. Если все же требования есть именно в бумажном виде, вам не нужно прошивать все документы единой пачкой. Все намного проще. Вы просто подготавливаете документы и отдельно друг от друга да, складываете их и отправляете там, в едином конверте. То есть, нет такого требования обязательно их прошить. Но опять же если такое требование о прошивке документов написано в требовании торгам, тогда его нужно выполнить. Но в основных правилах самим торгам банкротства такого правила нет. Поэтому внимательно изучайте все, что написано в регламенте торгов, сообщения о проведении торгов, сверяйте информацию и выполняйте все требования. Тогда у вас все получится. Я желаю, чтобы вашу заявку обязательно приняли, чтобы вы приобрели этот вот, заработали на этом, купили вот ваши мечты. Если вы хотите и дальше задавать вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, и мы будем продолжать следить за вашими вопросами и давать вам ответы. Всем отличного настроения и всем пока!